Привет! А сейчас я и космонавт Диксон Мы покажем, как выглядит потолок после второго дня. Так, подождите, это уже после третьего. Короче, с потолка э, снято вообще вс вс всего. Немножко речек осталось, это ерунда. Вот. На полу у нас опять стыд и ужас Несколько, я не знаю, тут, наверное, больше сотни килограмм глины Вот Как-нибудь тут для примера В общем, вот здесь в центре куча высотой сантиметров 30 ну и так весь пол застан. По чуть-чуть. Короче, все, что упало с потолка, я вынес. А все, что здесь сейчас нападало опять, это верхний слой, который вот там на досках, на чердаке. То есть у нас теперь э, вот здесь вот насквозь через щели прогляд... проглядывается уже чердак. Ну и соответственно здесь Температура постепенно сейчас устаканится с улицей, потому что чердак вентилируемый. Короче, это будет сегодня ночью холодная комната. Вот вся глина вынесена. Ну, Пока еще не вынесена. Выносить глину, кстати, непросто. Очень много работает в этом совершается вот но ну, дальше я посовещался с соседом он говорит ничего не надо заделывать вот эти вот где обрешетка я думал это плохо что снизу положу гипсокартон вровень под балки значит у меня будет вот на толщину бруска до поперечных досок будет пустое место вот. посовещался с соседом он говорит ничего страшного если там не будет никакого зерна разбросано то и мыши там жить не будут тоже конечно в идеале бы чем-нибудь это за пенить вот, но я не уверен, что я по деньгам потяну тут запенивать это все дело. Вот. Хотя, в принципе, должно быть и не, не так уж и дорого, да? Может быть. Может быть на каждый пролет тут баллон пены израсходуется, да. Получается раз, два, три, четыре, пять. Ну, на тысячу рублей, короче. Как бы. С одной стороны и немного это, а с другой стороны не очень понятно в, в чем как бы, ради чего это делать в чем преимущество такого запенивания вот. а вот насчет того чтобы запенить углы э, ребра так сказать вот это вот мне кажется действительно разумная идея вот в общем я очень рад что какое-то продвижение есть по этому потолку по этой комнате в целом а сейчас космонавт Диксон покажет свой уникальный номер Диксон давай номер показывай номер свой номер давай Диксон ты можешь Давай номер. Где наш номер? Давай номер, показывай. Ну он стесняется, конечно. На камеру. Я тоже на камеру стесняюсь номера показывать. Так-то без камеры он тут номера выкидывает, будет здоров. Давай. Оп! Почти. Сейчас. Давай. Ура! Вот это номер, Диксон. Ты молодец. Умница.